Вы мужские мужчины, что-то мы с вами в этом обновлении мало говорили про пистолет-пулеметы. Предлагаю вашему вниманию очень интересный сезонный топ, который составили простые игроки. Если коротко, то я зарядил голосование на лучшую ппшку у себя в телеграм-канале, где каждый мог поддержать свой любимый ган. Хочу предупредить, что я со многими позициями не согласен, но что поделать, это выбор большинства, так сказать, сегодня будет народный топ. Но сперва конкурс на боевые пропуска. Впервые на моем канале специальный розыгрыш совместно с официальным сообществом Call of Duty Mobile во Вконтакте. Чтобы принять участие, подписывайся на официальную группу и в закрепленном посте оставляй комментарий «Огнянский, я здесь». Я рандомайзером выберу 5 счастливчиков и сам во Вконтакте добавлюсь в друзья, чтобы поздравить и вручить подарочек. Да и вообще, брата-братья, давайте поддержим официальную группу в Кантаче по нашей любимой игре, ибо там скоро очень много всего появляться будет. Но это пока секретик, так что давайте переходите, участвуйте, и буду всех рад видеть. А мы начинаем с десятого места. Тут будут не все ППШки, ибо есть модели, которые не пользуются спросом, и они не включены в данный топ. К слову, это ПДВ, Сикач, МСМС, ХГ40, Фарон и АГР556. Это неплохие ППШки, просто их мало юзать в рейтинге. Этот момент прояснили. Так вот, меньше всего голосов набрал Кардит, и он занимает десятое место в народном топе. Когда-то мой самый любимый пистолет-пулемет, между прочим. Помню, самый первый легендарный скин в коллекции появился как раз-таки на Кардит. От этого пистолет-пулемета уже давным-давно не было каких-то интересных новостей о его бафах. Можно сказать, что он просто есть. В голосовании он набрал всего лишь 3%. Давайте по приколу я еще буду свои сборки кидать. Может быть, кому-то они пригодятся. Хотя я не обязываю их применять, это скорее как дополнительный бонус. Девятое место и 4% голосов достали GKS. Возможно, даже заниженная позиция, ибо потенциал у данной ППшки очень хороший. Она довольно-таки специфичная из-за своего невысокого темпа стрельбы, но зато с точностью и кучностью здесь все на порядок выше, чем у других пистолет-пулеметов. Вот с такой сборкой я бегал в на восьмое место с шестью процентами голосов попал AMX9, и это настоящая неожиданность, ибо не один сезон данная ппшка оставалась метапиковой. Как же быстро все меняется, сейчас она почти что в самом низу списка, по полезности в бою кстати она неплохая, но не такая как раньше все таки. Седьмое место и 7% голосов забирает QXR. Как говорится, классика жанра, достойный ган уже минувших дней. Нерфанули ему в свое время перк на скорострельность, теперь приходится играть без него. К слову, вроде неплохо выходит, обязательно попробуйте затестить в общем. Я надеюсь, ничего страшного нет в том, что я так быстро показываю итог голосования. Чуть позже узнаете, для чего это все делается. Шестое место и 9% голосов отошли Бизону. И это очень даже интересно, ибо вообще Бизон достаточно сильный пистолет-пулемет. Его не так сильно урезали и сейчас он ну, очень эффективный, я могу даже так сказать. Данный пушкарь успел, конечно, многих задолбать и вокруг него, по крайней мере, не так давно ходила молва типа это «нубаган». Все из-за того, что тут легкая отдача и неплохая кучность стрельбы. К тому же вместительный магазин. На пятое место с 10% голосов залетела QQ-9. И как по мне это странно, ибо на мой взгляд, что MX-9, что QQ-9 по КПД плюс-минус схожи. А результат у нас получается вот такие. Окей, давайте без лишних демагогий едем дальше. Четвертое место и 11% голосов уходит p 90. Многое поменялось у данного пушкаря. Сейчас здесь приятный контроль и на уровне time to kill. От ребят чилищих в рейтинге такое сложно скрыть, поэтому, как мне кажется, достойная позиция в топе. Но есть парочка приколов, о них я чуть позже расскажу. И вот так молниеносно мы подобрались к топ-3 пистолет-пулеметов, которые выбрали игроки. Третье место и 13% голосов за Феником. Пока что без комментариев, господа. Второе место и 15% голосов за Русом. И самый топовый пистолет-пулемет, по мнению игроков в этом сезоне, это ППШ. Предлагаю посмотреть на получившиеся результаты небольшого социологического исследования. Данная картина, естественно, нам не может говорить, что все, ППШ лучше пистолет-пулемет, спасибо за просмотр, ставим кулаки, подписываемся на канал, нет. Скорее здесь работает эффект новой пушки, к тому же это любимый и уважаемый многими ствол, поэтому большинство и отдало свой голос новому пушкарю. ППШ сейчас очень хорош, но назвать его лучше ППшкой я лично пока что не могу, ибо у меня есть кое-какие сомнения. Второе место РУС79У. К слову, я отдал свой голос за него. Потому что данная ППшка, можно сказать, всегда в тренде. С ней какие-то критические метаморфозы не происходят. Она уже проверенная временем. Поэтому неудивительно ее расположение на данной строчке. Я не понял прикол с Феником на третьей позиции, ибо для рейтинга сетевой игры порой не хватает средних метражей для файта. Могу предположить, что данную позицию Феник забрал благодаря людям, которые чилит в королевской битве, и его там берут с пола, либо же с дропа. Ибо на самом деле в сетевой игре не так много ребят, играющих с данной ппшкой. Короче говоря, какая-то часть кбшников накинула ему бонусов. Четвертое место забрал p 90 тоже относительно новый ган, который еще не успел надоесть людям. Мне почему-то кажется, что нам с тобой нужно присмотреться к ппша, русу и к п90. Однозначно, здесь здесь скрывается лучший пистолет-пулемет сезона и желательно бы всю эту движуху сравнить. Ты наверное, понимаешь, на что я намекаю. Давай так, как только под этим эпизодом будет 3500 кулакичей, я сразу же выпущу подробное сравнение ППШ, РУСа и П90, чтобы поставить жирную точку по крайней мере в этом сезоне на звание лучшего пистолет-пулемета. Еще раз хочу обратить внимание, что данный топ составлял не я, я лишь взял получивший все значения и вам о них рассказал. К слову, можете сами все глянуть у меня в Телеграм-канале. И, наверное, вопрос этого дня. Брата-брат, ты согласен с получившимся народным топом? Да и вообще, какая ППшка для тебя самая лучшая в этом сезоне? Материал, конечно, сегодня небольшой и он скорее служит прелюдией к следующему эпизоду со сравнением вышеупомянутых ППшек, но все равно, мужики, буду ждать ваших кулакичей, чтобы отправиться все сравнивать. Да и на подписку уже расщедриться пора, осталось 200 всего ничего. Слушай, я вижу, ты не уходишь, тогда для тебя у меня есть специальное предложение, смотри, залетай, короче, на мой лайв-канал, там выпуски побольше идут, там и рафлянушки всякие интересные есть, можешь туда залететь, будут тебя там ждать, да и вообще, давай туда подписывайся, скоро там юбилейчик тоже 10 тысяч, там какой-нибудь конкурс заряжу, чисто вот для людей, которые там чилит. Ну и короче, это был Огнянский, я угнал-погнал, всем спасибо за просмотр, да, небольшой получился эпизод, такие тоже должны быть, всем пока. Спасибо, всем жму руку, давайте, пока-пока.